Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиостанция «Сангейтс» и я, Владимир Гершанов, в роли ведущего этой программы. Программа называется «Терра Инкогнита. Что же у нас сегодня такого интересного? У нас сегодня замечательная гостья, собственно говоря, которая очень много чего интересного знает. Зовут ее Наталья Иванова. А что именно интересного она знает, я вам, дорогие друзья, сейчас расскажу. Тета-хиллинг – это вот есть такая э, полунаука, наверное, полурелигия. Ну, Наталья вам сейчас это объяснит. Наталья, что такое тета-хиллинг? Расскажите, пожалуйста. Так, в двух здравствуйте, словах Здравствуйте, буквально... Владимир. Здравствуйте, все, кто слушает, смотрит. Э -э, тета-хиллинг, сразу скажу, никак не относится к религиям. Это не религия. Э -э, это ближе к науке. Э -э -э, скажем... Это психология с элементами энергетических практик. Это духовная практика, практика духовного исцеления. Исцеление физического тела, исцеление сфер нашей жизни, исцеление эмоционального, да? наших, наших тонких тел, нашего физического тела. Почему такое название интересное — тета-хиллинг? Тета — Тета это... Название диапазона, в котором работает наш мозг в определенных условиях. И тета-волны являются одними из самых целительных. Определенным образом, тета-практик входит в это состояние и работает с людьми, работает с человеком или работает с собой. Поэтому тета-хилинг это метод исцеления здоровья, а также всех стер жизни с использованием тета-волнового диапазона, человеческого мозга. Спасибо, Наташа!